Но вчера я немножечко обозначил дату, где с 72 года я уже в той самой ситуации нахожусь, когда занимаюсь кадровой политикой нашей страны и мира. В сфере жизнедеятельности все, чем живет человек. Но я оказался еще и тем маленьким мостиком между руководством страны и всеми нами. Я за это отвечаю в определенности слова и давно. И поэтому, что я могу сказать, только пока вот мы тут обедали, тогда мне пришла смс. Во-первых, всех вас поздравили. А во-вторых, пожелал вам именно того, чтобы я только сказал Максим об этом. Вот здесь уже все есть у нас. Теперь нужно активизировать это просто. Всякий раз идти не настроенным на какую-то борьбу и войну с кем-то отдать информацию не берет человек информацию откройте дверь оставьте ее за собой и пусть она будет той дорожкой к вам которая всегда будет не отталкивать а притягивать ситуация вот какая я думаю что нас сейчас юры тоже поддержит потому что то что они сотворили с алексеем и командой это не вписывается в разум пока ни одного из руководителей не только нашей страны вообще на планете Потому что вся информация лежит у меня на столе мгновенно о всем, что происходит, неважно в какой стране, неважно в какой теме. И вот отсюда э, наша, в общем, с вами одна задача, наша вот, сегодняшняя тема, обеспечивает в социальном плане абсолютно все слои людей нашей страны материально, благополучно. Именно на, на все там хватает, на все. Теперь... Э, Вторая ситуация в этом том, что поддержать именно вот еще чек. В понедельник, например, на встречу ждут и Юру, и нашего Алексея, для того, чтобы они в краткой форме могли изложить, что же мы все-таки такого совершили, что там пока не доходят, как это. В таком возрасте можно делать вершить судьбу страны и мира. И вот в этом плане вдруг неожиданно после посещения в декабре месяце Юры нашего офиса, Юра это прекрасно помнит, он очень сильно отчитал тех ученых, которые пытались умничать, но ни до чего не доумчили, кроме бреда. И он взял тогда ручку, раздел быстренько доску пополам и плюс разделил на две недостатки и достоинства в течение 5-6 минут. Вот те самые это действительно по-хорошему уровню, добрые честные Есть три закона у нас в стране. Это чтобы вы не переживали материальной базе и действительно ли мы не нарушаем каких-то законов? Нет. Потому что есть закон о местном самоуправлении, все знаете. Есть закон о потребительских обществах и есть профсоюзы. А теперь стал вопрос, пользуясь вот именно это, что как сказал нам буквально в своем кратком.. Одном из изложений Сергея Александровича, что э, именно этого не хватает стране. Как это связать в плане материально-технического и финансового обеспечения? Вот наш призм, когда услышали Госдумовские, э, что делает, как связка между всеми государственными законодателями нормы, они просто в шок пришли приятно. Они говорят, нам дали задание, мы даже думать не знаем. Как? Он небольшую тайну, так как на первых информациях в мире, в, старого года. в середине 70-х годов, тогдашний руководитель КГБ СССР и Владимир Сандропов, видя, как губит доллар весь мир, особенно пытается закладывать информации о победе над нашей страной вообще стереть лица земли, он собрал очень умную молодую команду из людей, развивающих все, что связано с... IT-технологий и дал первое задание в середине 70-х годов ровно до Спартакиада народов СССР 79-го года. Первые попытки уже сделать вот эти э, игры между странами, которые, ну, соцлагерь тогда был и дружественные нам. Это около 100 стран поиграли определенные группы умных людей в эту игру и увидели фантастическое будущее. Тогда вдруг э, пришла еще и Олимпиада, которая, очень больно ударило нашу страну, потому что нас блокировали полз да, половина мира. Помните, тогда они приехали на Олимпиаду и ударили нас и по деньгам. Больно. Очень был сложный период в стране по финансам, но они еще и добавили. Тогда Юрий Владимирович Андропов, видя будущее развития страны, поставил своей жизни цель сделать страну в течение четырех-пяти лет на голову опережающих всех. Он еще раз возвращается после Московской Олимпиады, подводя итоги к тому, что нужно продолжить эту работу и уже нескольким группам дают параллельно право работать с этим механизмом, с развитием. И в итоге получается то, что из Америки он причем как другой, но это наш сделал. Не какой-то это образная японская вроде там фамилия, это наш молодой человек. Просто его очень сильно пригласить с лекциями и всеразличного рода консультациями, как правило, это тогда делал Америка, делая у нас все хуже, и переходный момент, поехать посмотреть, как Запад живет, обменяться информациями. Они ему предложили немножечко на этот счет по философству, поиграть у датки, и в итоге его обманув, выводили эту информацию тут же, но все, будьте осторожны вообще, когда вы езжаете в подобную страну. Все, что вы там сказали, написали, начертили на доске, автоматически с этой секунды принадлежит только Соединенным Штатам. Так вот, весь вопрос в том, что, к сожалению, к великому, вот то, о чем вы мечтали, почему хотели развить, это как раз и первая стояла задача, первая идея децентрализации власти одного валютного варианта, то есть доллар над всем миром. И мир тогда, я вам честно скажу, вот как на духу, практически безоговорочно все страны мира подтвердили свое желание участвовать в этом процессе. Но и были еще условия, если во главе будем стоять мы, в СССР. Да, СССР. Да, СССР. И вот я слышал сегодня то, с какой радостью, но и с какой частью более то, что обмануто оказалось человечество, с головой вови, воткнувшись туда. Но в 2008 году стояла другая задача, выкинуть биткоин на рынок. Цель была одна, видя, как быстро развиваются страны и уходят из подчинения Соединенных Штатов. В этот момент было принято решение ускорить процесс ввода биткоина на рынок и в течение 10 лет собрать ранее напечатанные и розданные в экономике доллары опять к себе в свою казну. И в один прекрасный день, а это максимум считалось, объявляю это, я думаю, что в понедельник на встрече вы это еще раз услышите с Юрой, что к декабрю 18 года обнулить биткоин. То есть все экономики мира, все страны мира поставить не на колени, а положить на биткоин, лицом в грязь. И вот мы в 2008 году приняли активнейшее участие, работая со всеми аккредитованными странами в нашей стране, и убедили их, чтобы ни на каком случае, какие бы обещания не были, какими бы силовыми давлениями на них не оказывали влияние, не боже упаси, чтобы они не стали, особенно на государственном уровне, за отдавать ту валюту, которую с таким трудом они сделали, накопили. И они нас послушали, поэтому сегодня еще раз и еще раз и вам, и всей команде и Юриной, я не знаю, как выразить вот это огромное спасибо, огромный поклон, который только можно отвесить на всю оставшуюся жизнь, за то, что мы сами теперь уже, вот моя мечта была с середины 70-х годов. таки я с вами здесь рядом. Мы, как сказал Сережа, мы творим сегодня историю, и не уже не на завтра. Мы уже их всех обошли, потому и бешенство. Внутри слоев США и их сателлитов, оно еще не вырвалось наружу. Ой, сколько будет нам сложностей, но они не знают, во что уперлись. Сережа Святой ходил чуть-чуть лобом или лбом Чуть-чуть колонком. у вовремя и в точку. А да, вот а Валерий на самом деле через каждые пять минут открывает кому-то кошелек. Да. Поэтому что мы можем вас планировать. Это хоть хоть и мир. Хорошо, да. да. приз. Еще раз. Спасибо, Валерий. Спасибо.